Альфа Гейм. Разработка 2D 3D игр и приложений. Всем привет! В этом видео я покажу, как добавить, вращать и уничтожать астероид пулями. Итак, на данном этапе наш космический корабль может летать и стрелять. Теперь нам не хватает какой-либо опасности. Давайте создадим астероид-префаб, по подобию того, как мы создавали пулю-префаб. Для этого нам понадобится родительский объект, а также дочерний объект, в роли которого будет выступать астероид. Давайте создадим новый объект GameObject и переименуем его в астероид. Выполните его сброс к стандартным настройкам и переместите вверх вдоль оси Z до значения 8, чтобы мы могли видеть, как он появляется и вращается. Теперь давайте добавим графическую модель астероида. Находится она в папке Models. В этой папке уже есть три астероида на выбор. Мы будем использовать первую модель. Выберите астероид и перетащите его на родительский объект астероид. Перетянутая графическая модель должна быть дочерним объектом объекта астероид. Давайте для графической модели астероида выполним сброс к стандартным настройкам. Выберите родительский объект астероид и добавьте к нему компонент RigidBody. Поскольку наша игра ведется в плоскости X и Z, снимите флажок использования гравитации, чтобы астероид не проваливался в пустоту. Кроме RigidBody нам понадобится еще один компонент Capsule Collider. Давайте его добавим. После добавления компонента Capsule Collider мы можем видеть зеленые границы коллайдера, которые не соответствуют форме астероида. Нам же нужно, чтобы границы капсул коллайдер соответствовали форме астероида для правильного его уничтожения. Если форма коллайдера не будет соответствовать форме астероида, то вполне вероятно, что астероид не отреагирует на попадание в него пулей. Меняя ширину и высоту границ коллайдера, мы можем добиться нужного результата, хотя это не совсем удобно. Существует более простой способ редактирования границ коллайдера. Для этого нажмите кнопку Edit Collider, после чего на границах коллайдера вы увидите специальные маркеры, которые можно перемещать мышкой, изменяя ширину и высоту границ коллайдера. Добейтесь нужного результата, после чего сохраните сцену и запустите игру. Итак, что мы видим? Один скучный астероид. Выйдите из режима игры. Давайте немного оживим астероид и заставим его вращаться. Для этого нам будет необходимо написать небольшой скрипт. Этот скрипт будет являться компонентом объекта астероид. Выделите объект астероид и нажмите кнопку Add component. Выберите в меню New Script и введите имя скрипта Random Rotator. Перенесите скрипт RandomRotator в папку Scripts. Откройте скрипт для редактирования. Первое, что нам необходимо сделать, это добавить публичную переменную типа float, назовем ее tumble. А также нам понадобится еще одна переменная типа RigidBody для доступа к текущему объекту, а именно к его компоненту RigidBody, назовем ее rb. Переменная tumble публичная потому, что мы будем менять ее значение в инспекторе, задавая скорость вращения астероида. Теперь опишем функцию start. Напомню, код внутри данной функции выполняется один раз при запуске сцены. Итак, внутри этой функции мы будем использовать переменную angular velocity. Данная переменная принадлежит классу rigidbody и она задает вектор, то есть направление угловой скорости вращения объекта принимает она значение вектор 3 давайте напишем следующий код rb равно rigid body RB точка Velocity равно new vector 3 1 за умноженное на переменную Tumble. Сохраним скрипт и вернемся в Unity. Значение Tumble устанавливаем в значение 2 и запустим игру. Если у Вас выбран астероид, вы можете наблюдать, как меняются значения осей в свойстве Rotation компонента Transform подтверждая тот факт, что вращение происходит по всем трем осям. Астероид вращается, но если немного подождать, то вы заметите, что вращение астероида постепенно затухает до полной его остановки. Чем это обусловлено? В компоненте Rigid Body есть специальное свойство, которое отвечает как раз за затухание вращения. Это свойство называется Angular Drag, или угловое сопротивление. Представьте, что на объект дует ветер, который создает сопротивление вращению объекта, поэтому объект будет постепенно останавливаться. Давайте значение angular drag установим в ноль, чтобы наш астероид вращался не останавливаясь. Как вы могли заметить, сколько раз бы вы не запускали игру, астероид все время вращается под одним углом и с одинаковой скоростью. Давайте придадим игре больше реалистичности и установим вектор вращения случайным числом, чтобы каждый появляющийся астероид вращался в разном направлении. Сделать это легко. В Unity существует класс Random, который предоставляет различные виды случайных значений. В классе Random существует статистическая перемена InsideUnitSphere. Она возвращает случайное значение структуры вектор 3. И это значит, что все три значения в этой структуре будут случайными. И находятся они в диапазоне от 0,0 до 1, 0, 1,0 типа float. Давайте напишем следующий код. rb.angular velocity равно random inside unit sphere, умноженная на переменную Tumble. Как я говорил ранее, статическая переменная Inside InsideUnitSphere возвращает структуру вектор 3, значения которой лежат в диапазоне от 0.0 до 1, 0, 1.0. И если мы хотим управлять скоростью вращения, а мы хотим, то нам нужно умножить их на значение переменной tumble. Сохраните скрипт и запустите игру. Астероид вращается, перезапустите игру несколько раз и вы увидите как астероид вращается в разные стороны. Но что произойдет, если мы попробуем выстрелить в астероид? Скорее всего ничего. Астероид имеет коллайдер и пули имеют коллайдер. Но почему нет взаимодействия? Все потому, что они оба являются триггер коллайдерами, а триггеры не имеют физических столкновений. Они только отрабатывают события, о которых я говорил ранее. Эти события описываются в скриптах, но мы еще ничего не описывали, так что давайте это сделаем. Выберем объект Астероид и добавим новый скрипт. Назовем его Destroy by Contact. Переместим его в папку скрипт и откроем для редактирования. Идея такова, что нам необходимо удалить астероид, когда пуля его касается. Давайте опишем наш триггер. void onTriggerEnter Этот код похож на тот, который мы использовали для объекта Boundary. За исключением того, что этот код будет выполняться только в случае, когда коллайдер пули коснется коллайдера астероида, а не когда выйдет за его область. Опишем удаление пули. Destroy в скобочках Other.GameObject А также удаление самого астероида, его наследников и всех его компонентов. Destroy в скобочках GameObject Что получится, если мы запустим нашу игру? Скорее всего вы не увидите астероид. А все потому, что сработал триггер астероида OnTriggerEnter. Дело в том, что объект Boundary пересек границу коллайдера объекта Asteroid и тут отработал скрипт астероида, удалив как объект Boundary, так и самого себя. И все это произошло при старте сцены. Как решить данную проблему? Один из способов – это идентификация объекта при помощи тега. Выберите объект Bolt и в верхней части вкладки Инспектор разверните свойство тег. В самом низу выберите пункт Add Tag. В разделе Tag нажмите плюс и введите имя Bolt. И сохраните данный тег. Выберите снова объект Bolt и в качестве тега установите для него тег Bolt. Вернемся в наш скрипт и внесем несколько правок. If в скобочках other.tag равен в кавычках Bolt, то выполняется наш код по удалению объектов. Сохраним и вернемся в Unity. Запустим игру и выстрелим в астероид. Браво! Хорошая работа! Наш космический корабль не только летает и стреляет, но уже уничтожает различные опасности, например этот астероид. В следующем уроке мы создадим эффект взрыва от уничтожения астероида. Наш корабль также будет уничтожаться при столкновении с астероидом и астероид больше не будет находиться на месте. Он будет двигаться к нам навстречу. На этом все. До скорой встречи.